Да, да, ну что ж, всем добра, ура, игра приветствует вас, друзья, с вами Вдох Олег, он же Стрэч продолжает исследовать космических инженеров. Ну и в данном же выпуске, как ты, наверное, уже успел догадаться по названию видео, я расскажу про такой интересный а, скрипт, как Vector Trust Операционная Система или же Vector Trust OS. Ну что ж, об этом и о многом другом в сегодняшнем выпуске. А ты пока смотришь, прошу пожалуйста, авансом лайков под данный видос. Мне очень нужна, важна твоя поддержка. Ну и взамен за твои лайки, как обычно, буду радовать тебя годными, крутыми видосами по самым разным современным видеоиграм, таким, например, как Космические Инженеры и не только. Ну а мы, конечно же, начинаем, друзья. Ну и давай коротко о том, что это за скрипты для чего он предназначен. Vector Trust OS это очень полезный скрипт, который позволит тебе строить совершенно новые чертежи в космических инженерах, что преобразит твою игру и твой гейпплей до неузнаваемости. Наверное, самые наблюдательные уже заметили, на чем я сюда прилетел, а я прилетел сюда вот на этом вот байке, да, который сделан на атмосферных движках, и которых всего лишь для перемещения достаточно э, два. При наличии всего лишь двух движков я могу вытворять на этом, значит, байки такие кренделя, о которых... И даже и не мечтал С подобной конфигурацией играет и с дефолтными настройками космических инженеров Так вот в этом вся и суть Данный скрипт управляет роторами и присоединенными к ними атмосферными движками Либо же ионными движками, либо же водородными движками Без разницы ну и каким же образом идет правильная настройка и постройка какого-нибудь транспортного средства на основании этого скрипта, пойдем я тебе сейчас быстренько продемонстрирую. Ну и, конечно, специально за кадром я здесь наваял значит, такую конструкцию, которая четко отражает функционал возможности данного скрипта. Например, есть у тебя какая-нибудь рама, на которую нужно вставить следующие элементы. Это у нас, значит, первая батарея, без которой у тебя совершенно ничего не будет работать, да, заодно пройдем с тобой краткий курс кораблестроения в космических инженерах, да, не благодари, что это идет бонусом. Далее у нас, значит, обязательное явление, это гироскоп, без которого у тебя не будет управляться вообще ни один движок, даже если ты скрипт подключишь. Дальше, значит, идем основной блок для а, работы скрипта. Это, конечно же, нужен программируемый блок, как вот здесь вот у меня ты сейчас а, видишь. Также потребуется, конечно же, какой-нибудь штурвал, либо же кокпит, без разницы. Можно даже использовать какие-нибудь модовые кокпиты, как ты уже видел у меня вот на том байке. Еще нам потребуется в обязательном порядке это у нас роторы подойдут именно самые обычные. Вроде бы как разработчики пишут, что данный скрипт работает и с шарнирами. Вроде бы можно использовать и улучшенные роторы, но я использую самые обычные а, роторы. Расположение должно быть следующим: нужно учитывать оси а, движения. Данный двигатель у нас отвечает за горизонтальное перемещение и за горизонтальную регулировку нашего, значит, а вот этого транспортного средства. А вот эти вот движки боковые. Они регулируют у нас вертикальную а, подъемную силу или же вперед-назад и так далее. То есть, в общем, как минимум нужно, чтобы ваше транспортное средство правильно работало в двух основных плоскостях. Это в горизонтальной и в вертикальной. Можно, конечно, было бы и вообще на одном движке это все дело оставить, но там уже пришлось тогда бы извращаться немножечко. Поэтому я всегда, как минимум, делаю а, свои, значит, машинки на двух движках, не меньше, чтобы у нас было сразу же несколько плоскостей для совершенно любого проклятия маневра в воздухе. Теперь переходим а, к небольшой настроечке. Для того, чтобы нам настроить скрипт, заходим в программируемый блок вот сюда. Именно, да. Здесь мы выбираем следующее. Находим кнопку «Редактировать» или, может быть, как-то по-другому у вас называется, но в последней версии инженеров она называется именно «Редактировать». Здесь мы нажимаем «Обзор скриптов» и вот здесь в этой библиотеке должны появиться все твои а, скрипты. Кстати говоря, да, чуть не забыл, а, если ты еще не подписан на данный скрипт, то тогда у тебя его в этой библиотеке а, не будет. А поэтому я специально для тебя под данным видео оставил ссылочку для того, чтобы можно было подписаться на данный скрипт. Либо же ты можешь его найти по наименованию в библиотеке, точнее, в мастерской на космических инженеров в Стиме. Вот так вот выглядит его а, иконка. Vector Trust OS. Почему именно этот скрипт? Да потому что старый скрипт, который уже имеется и он тоже называется Vector Trust, только олдовая версия, то есть старая, он уже немножко устарел. Данный же скрипт почему называется OS? Потому что здесь гораздо меньше настроек. И мы сейчас, смотри, с тобой всего лишь что сделали, это забили вот сюда вот, значит, все данные а, программируемый блок наш, нажали просто-напросто рекомпилировать а, и все, наш, как говорится, челнок, наше транспортное средство уже готово, и можно просто-напросто, сев вот сюда за пульт управления, им спокойненько управлять на W вперед, на S назад, на A у нас влево, и на D у нас вправо, также вверх на пробел, и также на буковку C у нас э, опускается наше транспортное средство. В общем, такое же управление, как просто-напросто, когда ты летаешь в скафандре или же в каком-то в челноке. В плане увеличения мощности можно навешивать на вот такой один ротор, сколько угодно движков, просто-напросто приклеивая их вот таким вот образом а, друг дружки. Например, для того, чтобы было у нас симметрично, а, желательно а, сюда, например, да, а, при усилении добавить по два движка слева и справа. Это нужно для того, чтобы а, скрипт максимально качественно высчитывал а, симметрию до да, слева и симметрию справа, чтобы у вас движение было максимально плавно. Вообще вот этот самый скрипт, до да, вектор а, Trust OS, отличается от старого Oldовского тем, что он гораздо плавнее. И его плавность, и вообще Режимы работы можно настраивать через следующие свойства, о которых мы сейчас с тобой поговорим. А точнее, через аргументы. Но для того, чтобы продемонстрировать работу аргументов, давай мы сядем в другое наше транспортное средство, которое я крестил как. Виски. Ну что ж, залазим в кабину, включаем его и поднимаемся в воздух. Что же такое аргументы? Давай мы с тобой сейчас и проверим. Для того, чтобы ввести аргумент, например, вот здесь, заходим просто-напросто в программируемый блок. Первый же аргумент называется кир. Его рекомендуют писать именно со звездочкой. Сделано, скорее всего, это для того, чтобы скрипт максимально точно и максимально качественно определял твой чертеж и максимально качественно применял весь функционал размещенным а, движка. аргумент ГИР делает следующее. Он регулирует мощность или же отзывчивость роторов. То есть, чем мощнее мы поставим отзывчивость, а, тем, вроде как а, скрипт будет а, более оперативно реагировать. То есть, если мы, например, выставим мощность 50, то есть, в половину у нас вроде бы отзывчивый ротор становится гораздо. Если же мы выставим по максимуму, у нас роторы становятся максимально отзывчивыми. То есть поворачиваются в нужное направление э, с максимально быстрой э, скоростью. Да, по крайней мере так это написано именно в документации данному скрипту. Следующий аргумент или же режим, который мы с тобой рассмотрим, это аргумент под названием а, круиз. Как правильно управлять всеми этими аргументами, давай также тебе покажу. Просто нажимаешь на кнопочку G, находишь программируемый блок, на который ты установил свой скрипт, и вот тянешь его на любую а, цифру. Мы сейчас с тобой рассматриваем а, режим круиз-контроля и ставим, например, его на двоечке. Нажимаем команду «Выполнить» и здесь прописываем через звездочку «Круиз», например, да, вот таким вот образом. Все. Режим круиза контроля мы настроили. Что же делает этот режим? Я думаю, многие уже догадались, да, ни для кого не секрет. Нажимаем просто-напросто на цифру «2», и у нас корабль входит в режим круиз-контроля. А это значит, что мы не нажимаем никакие клавиши, наш челнок просто-напросто сам летит с заданной скоростью. Нажимаем еще раз на режим круиз-контроля и наш корабль сразу же автоматически останавливается. Следующий режим, который мы с тобой рассмотрим, называется демпфер. Также давай его пропишем вот сюда вот на панель быстрого доступа. Нажмем выполнить и запишем вот сюда такую команду. «Демпфер». да. Данный режим работает ровно точно так же, как режим приз-контроля, но только тогда, когда вы взлетаете вертикально вверх. Мы взлетаем вверх, нажимаем значит, на цифру 3, и наш корабль продолжает движение, даже если мы не нажимаем а, на пробел. А, повторное нажатие на эту же команду останавливает наше транспортное средство на месте, фиксирует его, и мы уже никуда не летим. Вообще все сигналы от полученных команд можно отслеживать вот на этом вот дисплейчики, но как его настроить это отдельная история, давай я тебе также продемонстрирую для того, чтобы настроить вот такой вот дисплейчик в твоем кокпите можно сделать следующее мы заходим значит, в панель управления твоим значит, транспортным средством и находим здесь мой кокпит вот он в данный момент у меня отмечен Далее заходим в его данные и очень важно здесь указываем, вот сейчас, например, как у меня, а, VT, это значит у нас команда, отвечающая за выбор а, того или иного дисплея в моем кокпите. В данном случае у меня стоит троечка, потому что у меня дисплей под цифрой 3 на моем кокпите. У тебя же может быть однерочка, либо двоечка. Вот это значит цифра начинается с нуля и заканчивается тем количеством мониторов, сколько есть в твоем а, кокпите. Это может быть и 2, это может быть и 5, а может быть и а, больше. Просто-напросто поэкспериментируй с цифрами и ты найдешь необходимый монитор в твоем кокпите, куда следует выводить все вот эти вот статусные а, сигналы. Ну и как мы видим, здесь у нас отображается и регулируемая мощность наших роторов. Дальше у нас также, смотри, включается круиз-контроль или же выключается, и также включаются или же выключаются наши Демпферы. Из аргументов, что еще хочется добавить, существует еще один аргумент, такой как парк. Он называется, нажимаем команду выполнить и пишем здесь парк. Если честно, я с этим аргументом не совсем сам разобрался, но, как пишется в документации, режим парк необходим тогда, когда вы а, пристыковываете свое транспортное средство либо к коннектору, либо же к соединителю вашей а, базы. И, видимо, это самое свойство должно работать таким образом, что оно ставит ваше транспортное средство в режим парк зарядки внутреннего хранилища, точнее батареек. Но так пишет документация. Если честно, я сам проверял, как-то я не совсем понял, как оно работает. Поэтому с удовольствием выслушаю твои комментарии, когда ты посмотришь, что это за режим и подпишешь мне подробно, что, к чему, зачем и почему. Ну что ж, я надеюсь, информация, которую я тебе предоставил по поводу этого скрипта была для тебя полезной. Ссылочку для подписки на данный скрипт я оставил для тебя в описании. Переходи и скачивай, что называется. Но на сегодня это пока что вся информация, которую я хотел тебе